Сегодня у нас будет влог, да, наш влог, один день из нашей жизни. Мы сегодня, да, мы сегодня покажем вам, а, просто откроем небольшую, как бы, занавесочку и покажем, как у нас проходит самый, самый обычный день. Сейчас Ставите мы собираемся, а камера на меня. Никто не видит ничего, да? Мама себя снимает сейчас. Вот, сейчас мы собираемся ехать по делам. Да? Богдаша у нас с Камилой тоже дома сегодня чуть-чуть приболели, и мы собираемся по делам. Да, мы немножко все кашляем, сейчас вирус ходит, у нас детки тоже в классе болеют. И поэтому все дома сейчас переведу на деток. Ну привет! Рассказывай, что ты хотела. Не. А тебя не видно. Иди, солнышко на тебя светит, и тебя не видно. Давай, вот багдаша лежит. Бадашкин за планшетом у нас, да? Ну, у нас... Я, я <double -coughs> да. Классно. Они делают. Ну, откомит... телефон. But... Right. Mm -hmm. yes. oh. yes. Да, ну мы вот uh, портфель у нас стоит, мы уроки uh. продолжаем делать. Ну no, что, uh. yes. so, yes. поехали? Собирайтесь. Пойдемте обуваться, уже переоделись по завтра. Класная ручка, мы все ее показывали уже. Смотрите, угу. там, внутри, там внутри можно писать. Точно, там внутри можно писать. Давай, подашь планшет убирай. Пойдемте. <coughs> Поехали мы сейчас на троллейбусе. Нужно ехать. Фигуры да. интересные очень. Угу. Они интересны. Точно, очень интересные. Ну, пошли. Так, Все, обываемся? Да. Я вот мы сидя обуваемся. Вы тоже сидя обываетесь? Если вы обываетесь сидя, напишите да. в комментариях. Сейчас да. я тоже обоюсь, мне тоже нужно обои. У нас ручка за, заедает. Давай. Мам, вот я, я и плачу. И Ляля плачет, конечно. Привет. Да, мы вышли, идем на остановку. Да? да, Бадаскин. Бадаскин с кепкой. Привет. Привет. Мыска на русском. Сегодня мы идем... Машина, машина. Машина едет, но ну, надо в эту сторону отходить. Сегодня мы... Ну, что вы? Мы едем. Отходи. Сюда Оттасим. она как раз едет, да? Едем. От а Дарья Да? Да. Понятно. Мы сегодня в центр. Мы сегодня в центр. Пойдемте сюда. И, и, и в кино собираемся, но не ставим. Нет, мы в кино не поедем. Мы сейчас да. поедем по делам, потом по пулю нашего заберем и поедем да. в магазин в фикс прайс съездим. Это да. ну, ну, okay. а Это девочковый блокнот. Покажи, какие ты новинки здесь посмотрел. Да, вот такая вот игра, Много-много да? новинок мы здесь посмотрели. И у меня тоже полные руки, да? Нет. Это Камиле? и, нет, и нет. мне, да, и мне. Смотри, здесь Еще вот много новиночек таких, да? Ну, это же был секрет усы куда-нибудь применим усы, да? Здесь много новинок. Прокольная это чулка, шу тот шу Да, машинка. А -а -а. А -а -а. А -а -а. Много прям новиночек таких, игрушек. Много. Здесь вот это вот такой вот шар, да, Баскетбол. Вот это вот круто. Угу. Игрушка, это. ловушка, акула. Это просто нашимашный суп и да. рот. Внезапно точно Вот так вот а да да да, да Точно. Пошли. да да да да да да да да да Это да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да поедем? да да да да да магните. да да да как Игрушку называется? мы выиграли. И, ну, да. ну, там Камилы Зайка, а мы еще одного выиграем для меня. Точно, выиграли уже. Надо поехать. Она запрать. не дает мне вообще взять. Пойдем его. на эту сторону. Вообще не дает мне. Играться. Я только. Жаднюшка. Все. Жаднюшка. Ой! Надо коту нашему взять, Феликса. Бери Феликс. Да. Все, пойдем. Poisonous. Да, едем дальше, сегодня мы закупаемся. Я не могу ничего. Пошли. О, вот и дави Да, с зайкой с Вот ты на конец. Это Пошли. Почти я <клотная> Как ты можешь? Ай, молодец. <батите> <клотная> Что у нас здесь за волчок? Серый бочок. <клотная> А, да, подушки краски смотрятся вообще а на голове. Молодец, Вонючка, Вонючка. Да, запашучка, да? Двенадцать. Берем стаканчики, да? Убираем. Стаканчики. Новый завоз был. Много всего. Тарелочки такие вот растящие, Блюдечки, такие блюдечки раньше у бабушки были, такие толстые, глиняные. Много всего, да? Много всего интересного. Да, Не вот это интересно. Что, такое. что это такое? Это яичко резать или картошку? А, от... полосочками. Открывай. Да. И. Угу, туда, да, кладёшь, вот, видишь, и кучка эта в продолжается, да? Угу. Теперь мы вот, Даш, кортку посмотрели и смотрим обувь, убираем, да, из того, что есть. Угу. Тебе нравится то, что мы посмотрели? Да. Да, ну, круто. Мне кухня понравилась, такая хорошая, прикольная. Держи, прикольная кортичка. Да, вот тут, вот тут прикольно было мягко. Ты, ты вот так вот ссылаешься там тоже мягко. Да, ну сейчас папа посмотрит другую как Да, да. Типа посмотрим дальше. Почти одев, одеваешь, капюшон, там. Угу. Этот мех мешает. Угу. Посох... чуть чуть-чуть чуть, чуть, -чуть. У тебя? Угу. Мне не нравится вот это твое. А ну что? Классно. Какие-то выбрал? Вот а такие. Ну, пошевелись. Угу. Классно. Не давит нигде, ничего. Только на суп и всё. Да, такие сапушки, да, взяли на зиму? Да, такие вот. Он сам бы купил <laughs> да, нам надо тоже с тобой такие прикупить. Да, да? офигенные, Саша. Классные? Да. Ребенок отмучился. Мучаем ребенка, водим его по магазинам, да? Беди. Смотки покупаем. Педе. Песняшки. Педе. Песняшки. Педе. Педе. Педе. Песняшки. Педе. Педе. Педе. Педе. большая, Педе. Педе. Педе. Педе. Да, Педе. Педе. Попа Педе. Эй, привет. привет! Привет! Мы уже дома, да? да? Все, вот мы уроки уже начали делать, пришли чуть-чуть отдохнули. А смотрите, какая и... тоже. Полячка, да, биг, у нас комилась сильно, поранилась на улице, да, полячка прям такая сильная, сильная. Ну, знаете, а зайцы... день у нас, да, уже вечер, мы да. целый день Вау. ходили по делам, и что мы взяли? Зай. Зайку. Зайку. Да. Два. Два зайчика, да. Ой, мы выиграли в акции Магнит Знаний. Нам мы вот регистрировали чеки. И вот таких вот красавчиков. Держи, сын, я покажу. И вот таких вот красавчиков мы выиграли. Два зайчика вот, вот такие. Но, вы... Ой, Ноги такие! Там в этой акции что можно было? Там много, да, можно... Мячик купить? можно было. Да. Нам пришло на почту под подтверждение о том, что мы выиграли. И там, получается, как ступеньки, что ли. Там есть оптимист, активисты. И вот мы активиста выиграли два раза. Вот нас. Да. И взяли, выбрали иди, два одинаковых. Иди. Зайчика, дети. Да. Вот такие, красавчики. Вот, вот такие вот красивые зайчики. Да? Богдаша со своим, меня. да, спит. Камила со своим спит. Пу молодец. Кися, кися, мырлыся. Ну что, вот. зайчики, понравилось вам да. сегодняшний день, да? Побывали в магазине, сходили по делам. Где угодно побывали, где, да, угодно, где угодно, где угодно. угодно. Мы справны. Ну что, где... ну Кисюнечки, давайте дальше будем учить уроки. Вот да. такой вот у нас был небольшой день необычной нашей а жизни. А, жизни да? а давайте сейчас потом уроки. Да, ну хорошо. <с 2> <с 2> ну <с 3> что, всем пока. Всем пока. Вот Ставь лайк. Ставь и нам писывайся. Сейчас забой, когда два. И, и на мой лайк, канал. Мальчик. И Всем на мой пока. канал. Поставь два, мой. два, лайка за этих зайчиков, а забой три. За мой а -ха -ха. и за мой 10. Хорошо. Ну все, друзья. Пока. А, а мне 100 па лайков. Всем пока. Всем пока, пока, пока.